И, кстати, я вам дал разрешение, uh -huh. каждый, кто хочет, может. Да, Алекс, давайте. Да. Значит, я советую Алексу сделать, если он докладчик, будет лучшего качества. Понятно, хорошо. О, значит, э -э значит, сейчас мы говорили, в общем-то, о, о, о, о, о дошкольном… Э Алекс не включил <сосы> запись. Я включил, я включил. А Алексу важно, потому что у него качество будет хорошее, если он будет писать. Да, да сейчас у меня наконец-то сегодня сделали... Да, да, просто независимо качество с тем, что было. Все, да. Отлично. То есть, извините, что при прервали, мы вас слушаем. О, значит, самом, что, что вы пытался, значит, какая, какая проблема была, как влияет Uh, uh, дошкольное образование, то есть детские сады и прочее нам вообще впослед... последующее развитие. Uh, в общем, я пересмотрел, какая есть, какая есть литература. По этому поводу uh, литературы очень немного, еще меньше в отношении uh, uh, вот, uh, в Израиле, в отношении в, в, скажем, еврейских семей, особенно uh, ортодоксальных семей. Mm -hmm. Что да, удалось, что, да, удалось найти? Что это вот на примере Америки когда сравнивает, что происходит в, с, с, с, теми, с теми детьми, которые помещаются в, в религиозные детские сады и как то есть сады, которые, скажем так, которые под контролем Религиозных церковных организаций и каким образом это влияет на дальнейшее развитие. В общем, там, что для нас известно, там несколько моментов есть. Первое, что влияет, первое, это семья, то есть до какой степени родители сами вовлечены в, в, в религиозную жизнь и второе окружение этой семьи то есть с кем они общаются если и то и другое э, совпадает, то есть это высокая активность родителей и одновременно э, окружение которое также придерживается тех же самых ценностей то э, Влияние со всех точек зрения, оно положительно. То есть там и лучшие результаты, результаты обучения в последующие, и э, лучшие, скажем так, социальные контакты, то есть взаимодействие, взаимодействие детей э, с, э, со своими сверстниками. Ну и, соответственно, это продолжается дальше на будущее. И лучшие результаты в, э, ну, в социальных, скажем так, все социальные показатели, образование, там, э, последующие э, вступления брак и так далее, меньшие разводы и так далее, все вот эти, все позитивные. То есть, э, э, есть по-видимому, э, э, по здесь вот то, что если брать наш, э, вот, на, наш пример наш был вопрос что что такого есть э, в детских ходах в Халидзим, э, среди э, холизим mm -hmm. то значит тут э, первое первое это то что есть в семье и э, второе то окружение которое есть у семьи и насколько я могу понять, в принципе, этот аспект не рассматривался, но э, в общем-то это видно, что э, тот отбор, который э, производится среди для, э, для воспитательницы вот в, э, в детских садах. Э, есть, ну, здесь очень ну, последнее довольно простое социологическое объяснение, что не так много мест, куда скажем так, женщины из семей могут, могут пойти работать и соответствующим образом там э, э, выбор там довольно э, те, кто там есть, то есть там э, довольно высот, отбираются более-менее лучшие. Э, в других местах, то есть, причем это я видел довольно, я посмотрел довольно много литературы, э, эффект как раз прямо противоположный, то есть там отбираются те, кто больше никуда не мог устроиться существую что что влияет uh, mm -hmm. ну uh, я не знаю по-моему это по-моему здесь uh, это не является каким-то каким-то какой-то неожиданностью uh -huh. uh, что я uh, я yeah, yeah. Все-таки я хотел бы чуть-чуть на полях, что все-таки э, количество... Да, наверное, нет, принимается. Я прошу прощения, все, снимается. Отражение. Да, хорошо, снимается. Насчет того, что одна из... Я, я бы дополнил таким образом, что одна из немногих профессий, родимых женщин, куда она может пойти, и где при этом будет конкурс личных качеств, а не конкурс биографии. Если, ну, поскольку все из Советского Союза, то все помнят, что такое конкурс биографии. Ну, ну то есть, не, не нужно объяснить. Вот. Да. Все. Аарен сказал одну очень интересную вещь, что система отбора, она такая очень разумная. То есть управляющие детсадиками, видно, имеют хороший опыт и хорошую возможность отобрать. Как можно отобрать по личным качествам? Это только благодаря знакомству с семей, мне так кажется, да? Ну, в, в какой-то степени, но не только. Я так, насколько да. я могу... Да, я, я думаю, себя. что дело в том, что э, воспитательница садика ⁇ это не самая престижная по сравнению с учителем. Да? То есть это менее престижная, это ступень ниже. И поэтому там не такой... Э, э, материально, наверное, это тоже чуть-чуть ниже. А Во всяком случае, в смысле социального пакета который дается ниже, чем школьные учителя. И поэтому я думаю, что там более свободное, ну, такое пространство свободы. А а, а я не уверен, что я правильно сформулировал свой вопрос. Как управляющая детским садиком находит хорошую воспитательницу, хорошую работницу? Я думаю, что это благодаря связи между семьей. А, вот думаю, по... а скажите, что... какие еще могут быть? Как она узнает, что девушка, которая пришла, женщина, которая пришла к ней наниматься, она успешная? Э... Может быть, если, благодаря связям между семьями. А может, если она людей. успешная, то она с большой долей вероятности откроет, если есть такие материальные возможности. Вы сказали, если она... Что... Вот пришел Детский. человек, говорит, я хочу Детский. быть воспитательницей в твоем детском саду. Как управляющая решит, вот это хорошее, я ее беру или нет? Ну так все харайдивное общество держится на прямых связях. Ну, что они знакомы с семьями, они знакомы с семьями. Ее родители, ее дяди и тети говорят: воспитатель, смотри, Ривка, смотри, какая хорошая девочка, какая замечательная девочка, ты обязательно ее возьми, не пожалеешь. По, по, не, не, не совсем так. Ну, хорошо. Ну, скажите, как? Я специально провоцирую чтобы от вас узнать. Скорее всего, иде... то есть, как в, в этом в объявлении о приеме на работу, да, вешается с нашей точки зрения идеальный кандидат это, а? ну Вешалось раньше такое объявление. Да? Но... Как, как для нас выглядит идеаль, идеальный кандидат. Да? человек же не объективно себя Принимающий, принимающий, это забывать, принимающий да. Вот этот идеальный кандидат с точки зрения толковой Ганена, э -э -э профессиональный, высокопрофессиональной для которой важнее профессиональные качества того, как она возьмет на работу, а не личные связи. Аран, вы, наверное, значит, опять не на мой вопрос отвечаете. Ну, я не знаю подробнее. Я не спрашиваю, какая она должна быть. Я спрашиваю, как управляющая детским садиком, она, спросит, садика, она спросят, себе хороших и не возьмет тех, которые думают, что они хорошие. Она спросит у нее, где она работала воспитателем. Ну, а если она в первую Где она работала бэбиситером? Сколько у нее родителей, детей, братьев и сестер семьи. На основании этих параметров, суммы параметров. И какие семьи ее приглашали. Это все то есть она потом поговорит с, с теми общей. людьми, которых она работала. Потом, да? она и, пров... и... потом она проверит то, что она говорит. Если она не знает, или знает наоборот, с хорошей стороны, то возьмет. Если знает, слышала что-то не очень хорошее, то не возьмет. Ну, все ясно. Короче, она поговорит с теми семьями или садиками, где она работала. И там ну, люди да. связаны. Те, с кем она будет говорить, у них взаимное доверие. Они хорошо уже друг друга знают. Это тесно связанное общество. Но есть еще один параметр. Я правильно понимаю, Виня? А, да, но, но да, есть еще слышу. один параметр, Миша. Есть такой... Меня слышно или нет? А, да, да, слышно. слышно. А, так вот. Вам надо выключить такой... звонок. Потому что он очень... Звонок у меня его не Он Его надо или мы его вынуждены будем вас опять заблокировать. Нет, нет, не даю. Я не хочу. Но он у меня... А, я понял, что вы хотите. Вам надо его просто отключить. Сейчас я его уберу. Вот так. Сейчас легче? Не знаю. Сейчас узнаем. Да. Сейчас я посмотрю. Давайте так сделаем. Я, может, подойду сейчас к будет другая. Я просто скажу вещи, пойду к компьютеру. Вы, вы говорите, да. Да. <связываю> да. да, да, да э, мы значит, мы э, дело в том, что выбор вот этой вот девочки, которая будет работать в детском садике, зависит не только от ее качеств, а зависит еще от самого выбирателя, потому что она может иметь несколько стратегий, но одна из них такая забавная, что он не хочет выбрать, и иногда хочет выбрать более сильную, чем она сама, а иногда она хочет выбрать намеренно более слабую, чем она сама. И там Наверное. всякие варианты есть еще. Давайте так, а, Арон, вы усложнили задачу. Я, я вам скажу, что она и без того сложная. Даже если Конечно. человек искренне хочет найти хорошего работника, это очень трудно. Я, я бы предложил не вносить дополнительную сложность, а хотя бы с этим разобраться. Предположим, что она искренне хочет найти хорошую работницу. Это не так легко, но в обществе, которое связано, видимо, это легче. Да, да. да. Ну, там есть стратегии, это ладно, но, но в любом случае это большая удача, если я нахожу того, кто мне годится во всех параметрах и внутренними качествами и возможность общаться со мной и как, и как руководителем и меня устраивает уровень притязания того человека не быть mm -hmm. лучше меня а иногда наоборот хочется, что в чем-то отдельном был лучше, чем я руководительница это очень-очень интересный показатель когда руководитель не вообще выбер, берет себе такого, который мог, может стать лучшим, чем он во всех параметрах но в чем-то одном да это очень интересно, он, он ищет, он ищет, в чем этот человек, который придет, может что-то делать лучше, чем он сам как руководитель и так далее, и так далее. Но это вы, потом уже фантазия ваша работает. Так что, передаем Александру снова? Да, конечно. Мы да, да. с Ароном по очереди адвоката Александра. Я перед Аароном, а Аарон передо Прекрасно. У нас прекрасно. Еще, э, ну, э, еще, один момент, значит, который, вообще говоря, э, в, э, в детские сады, как в принципе играли довольно большую роль, всегда традиционно вот в Европе в ряде стран играли в формировании, э, ну скажем так, граждан, формирование э, граждан. Ну, в частности, очень, очень интересная вещь, которая происходила, например, в Венгрии, что там еще, начиная примерно с середины, даже чуть раньше, чем 19 века, детские сады были, были взяты как одно из основных один из основных механизмов для э, скажем так формирования э, венгерской нации то есть, там скажем по всей вот, венгерской части империи вы имеете ввиду когда после поражения венгерской революции э, даже еще до э, еще до это самое до поражения то есть это было введено в венгерской революции после, после того как э, особенно это распространилось после введения двойной вот, монархии монархии Австро-Венгерской части, которая занимала примерно половину, детские стады по всей Венгрии, по всей венгерской части должны были уч учить на венгерском языке. Это вы о 19 веке говорите, да? Это девятнадцатый, начало 20 а. Вот. Ну, там помимо всего прочего, кстати, они взяли, я просто посмотрел, я вижу многие элементы из, вот, из пиетизма, как формировать человека. но это в частности способствовало каким образом, что к началу Первой мировой войны, так, скажем так, венгерское население вот, в части Венгрии, оно достигало, оно превысило половину. В то время как раньше, в свое время, это было в 19 веке, было порядка третьего населения. Вот. И очень любопытно, эта вещь сохранилась до э, и после. То есть, когда уже и, соответственно, когда была мерзкая пулька между войнами. И после войны, после Второй мировой войны, когда там пытались вести через э, э, формальный скамп социалистического э, гражданина, э, через какое-то время была введена автономия э, в детских садах что впоследствии привело уже, когда выросло соответствующее соответствующего поколения, э, вот, э, так сказать, более либеральные взгляды, отнюдь не социалистические, что способствовало. то есть, несмотря на то, что как бы общие, общие тенденции, по идее, должны были э, социалистическим идеалам, э, то, что в, то, что впоследствии получилось, это было скорее э, тот, э, тот идеал, который видели на Западе. В итоге. Как это получилось? То есть, как это оказалось, что... Это, э, то есть, э, там, по, вы видите парадокс, да, что воспитатель да, э, детских садов это непрестижный социализм. Откуда там дали, возникли старые ст статус свободы для, для, ну, для, для воспитателя откуда возникли как воспитатели в детском саду получили возможность ну, воспитывать они дело в том что была утверждена сильная децентрализация после начиная где-то с со второй половины 50-х годов после двадцатого съезда венгерский да, После венгерского восстания, скорее. Да, да, да. И в значительной степени э, э, были введены, то есть, что должны были сделать, а именно э, дети в этих детских садах, они должны были сами участвовать в том, как управляется детский сад. А -а -а. Это, с одной стороны, и большее вовлечение э, вот местных органов власти и родителей. Это два. Mm. Вот. Вместе это вот привело ну, к тому, что в общем -то, мы потом все увидели в конце 80-х годов. В итоге. То есть уже практически все, все поколение оно уже было, у нее были немножко другие идеалы. Отличие. то есть не те социалистические. Mm. Вот. Я все-таки uh, да, тут, тут есть какая-то загадка, тут какие-то. Yeah. Знаете, как Ганович говорил, что за каждую аварию есть конкретное имя и фамилия, да? То yeah. есть там, там должны быть какие-то конкретные имена людей, которые, ну, смогли. Yeah. Yeah. Я вам, да, э, э, Aaron, я вам перешлю. Вот ну, а статьи хорошо хорошо от себя я я просто помню свои детские воспоминания что венгерские книжки для детей э, пользовались ну, может быть как все советские книги из соцстран, стран пользовались повышенным спросом там были какие-то для дошкольного возраста там были действительно какие-то интересные вещи истории до «Как возникла земля», по-моему, еще какие-то книжки да, издательства «Коровин». Да? Хотя mm -hmm. это, может быть, и не связано именно с Венгрией. Да, yeah, там хорошее издательство было просто очень. Может быть, может быть. Я не просто... Не... Все издательства за, за пределами Советского Союза были, ну, для, для детей 60-х годов, все они были хорошие нет я это я это помню не помню даже как это самое, как, ну, как в свое время в детских садах вот я вот то что ну последний уже там когда уже сколько, 6 лет помню какие были книги yeah. Yeah. хорошо вот. uh... и uh, ну в общем то что uh, что, uh, что, uh, что впоследствии можно сказать то есть тут uh, ну если возвратиться к тем элементам, то есть особенность именно, что э, э, в, в христианском обществе, это ну вот, э, три момента. Первое – это вовлечо, это э, э, родители, второе – это окружение, и третье это – это преподаватели, воспитатели, точнее, в детских садах. Вот это вот, это их выделяет среди всех, вот, всех остальных. Причем вот, насколько, опять-таки, это добавляю уже от себя, есть, хотя это материалы, я этого не видел, но, в общем-то, на то, скажем так, на какое общее, скажем, здоровье человека. Известно, что среди в, в резинном обществе в религиозном оно, в общем-то, выше, чем в среднем населении. Ну, это объективные данные, просто можно смотреть, там, скажем, какая смертность там, на браке и так далее, то есть праздной жизни и прочее. А, так вот, материалы как. Смертность, простите, в каком. Какая uh, в какая, в каком, да, какая средняя продолжительность, скажем, да, на браке? браке, на самых высоких, по-моему, <соединяющие> да, соединяющие> да, да, да ну про это я как раз с Михаэлем <соединяющие> да, да. да. А, тут один момент, который опять-таки данные не на основе, то есть в Израиле у нас нет, но есть на основе Америки, когда сравнивали, какие именно, что именно влияет на, как, когда, на э, э, э, его Uh, Скандал продолжать жизни и прочие показатели. То есть это, это не только это общество не здоровье, это, это психологическое состояние, uh, психологическое здоровье. Это именно в какой степени он uh, участвует в жизни общины. Не какие его личные uh, uh, личные идеи, что он лично думает. Uh, о религии и так далее, то есть как он к этому относится, но в какой степени, как часто он молит, как часто он молится вместе с Миньяном то есть вообще и так далее. Ну в данном случае на Америке как часто, как, как часто он посещает, как часто посещает церковь. Именно это является основным показателем, а отнюдь не то, как он думает сам о религии. То есть здесь важно именно поведение, а не, а не идеи. Я говорю, это я добавляю от себя. Опять-таки. Ну, может быть, я... Yeah, yeah. Опять-таки, если интересует, я могу, опять-таки, я могу дать, дать данные по этому поводу. Да, интересует. Все. <соценно> Хорошо. Вот. А... Меня вырвали на последние пять минут, я, наверное, что-то очень важное пропустил, Ну ладно. Буду смотреть запись. <соценно> вот. Uh, ну в двух словах вы про, пропустили именно какие вот если подытожить какие основные какие основные моменты э, характеризуют хоризинные детские сады mm -hmm. то есть, я, и э, второй момент что именно влияет на вот э, здоровье физическое то есть и, физическое, и психологическое здоровье человека это вот э, то в какой степени он именно его поведение не его идеи. Э -э -э. На привычке э -э -э. поведения. Я, а, я то есть, как часто, например, в данном случае, как часто он посещает церковь, например, вот в данном случае на американских примеров, здесь вот как часто он ходит, а не то, как, вот, как он думает о том, вот как, скажем так, какие у него теологические Идеи и прочее. Ну, это не отчет его. надо подумать. Я не, я, не, я не могу сейчас. Хорошо, я вот ходу решить. Понятно. Это вот насколько я, так сказать, я, я помню, до какой степени это вот играет роль. Ну, и, э, по-видимому, э, опять-таки, э, механизм это вот в отношении того что каким образом формируется в общем-то как сохраняется вот, всякого рода, как, как, на какой степени религиозная традиция как она передается в общем свое время было сделано, я помню, довольно давно я про это читал, лет 15 назад, не изменяет, когда в Америке сделали сравнение, то есть, сделали сравнение в Европе, в Америке те, те организации, секты и так далее, которые были а, основаны на религиозных принципах, и те, которые были основаны на нерелигиозных принципах, то, поскольку Америка свободная страна, там, начиная там с 19 века, огромное было, огромное количество всякого рода сект и прочее. И, в общем-то, там совершенно четко можно было видеть, что те секты, которые основаны на религии, на религии, в данном случае там, где большие требования к своим последователям, там выживаемость несравнимо выше, чем те, которые основывались на нерелигиозных идеях. Неважно каких там, социалистических, как, как, как это измеряется, более религиозно, менее религиозно? А, нет, но это, это на самом деле очень просто. Какие, Вы какие ввиду, там, наверное, очень, очень сильный... Какие принципы? Это на самом деле очень на просто. Всю, на всю оценку влияет, э, вот это всех, но не всех, да, как она называется? Ну, которые протестанты, которые живут в сельском месте. Амиши. Амиши, да. Голландские, насколько да, я говорю. Да-да-да. Вениского типа. Да. Но, Нет, на, да. Может, может быть, они просто перетягивают за счет этого всю статистику на себя, да? Нет, Но там рассматривали именно по количеству сект, по разным сектам, они не брали взвешенные. То есть выборка э, э, э, релевантная. Выборка релевантная, это по сектам, а не по это самое, э, не по количеству. Кстати, опять-таки... Секта предлагают чем-то заменить, она для советского человека да. вызывает э, тяжелую коннотацию. Понятно, ну что э -э. делать? Община. Э -э -э -э -э -э -э -э. Кстати, для них, между прочим, религиозные это... общины это более хорошо. Религиозные общины, понимаю. Странно, ну, давайте называть их. Александр, да, давай, mm -hmm. давайте назовем их религиозные общины. Да. Вот. Хотя а... надо, а, а Михаил, пора уже привыкать. Хорошо. Не, да. секта это, мы по-русски говорим. Да. Русские языки это несет отрицательную коннотацию. Да, для тех же, кстати, для тех же, про друза спарфите амишы. Очень любопытная вещь. То есть там и, по-видимому, этот же механизм, я думаю, что он происходит и среди холидивного общества. Опять-таки, данных у меня есть данные только Памеша. Вот если брать, скажем, скажем, 100-120 100, 100 120 лет назад, смотреть, то есть Памеша практически никто не знал. Почему? Потому что их было очень-очень мало. Их было порядка пяти тысяч в девятисотом году. Угу. Сейчас их порядка триста тысяч. Ого. Вот. Значит, у них, э, ну, знаете, у них некие ограничений на рождаемость. Что у вот. них? Нет никаких ограничений на рождаемость. То есть это, грубо говоря, сколько женщина может рожать, она рожает. <связывающие> есть, э, они все, кто не имеют права предохраняться, да, так, как да. люди, и... Ну, значит, там у них есть такая вещь, что, что скажем, в, по по-моему, когда наступает 18 лет, хотя, так сказать, не гарантирован, по-моему, 18 лет, они отправляются что называется… Во внешний мир. И, не и не да, примерно, по-моему, на два года. И после этого они должны решать, хотят они жить в миру, то есть, покинуть общество, или хотят возвратиться. А, да, это известно. Да. Да. так вот если примерно поколение назад два поколения назад э, примерно э, те кто отпадали составляли 30-40 процентов э, то сейчас эта цифра половину меньше 15-20 ага. то есть а происходит них... как бы естественный отбор на те качества эти как они принимают они принимают новых по-моему, насколько я знаю, нет. То есть нельзя стать чем не будучи потом. Может, может быть, у них есть, но насколько я понимаю, это очень незначительная часть. То есть это в основном у них рост, это, это естественный рост. А жена не, не, не может найти и привести за эти два года? А... О, извне имеется ввиду Ну да. Из, извне может и может хотя вот опять-таки подробности я не знаю но вот в общем то насколько говорят что там у них приток извне он очень незначительный статистически. статистически он незначим рост у них не за счет не за счет притока извне а исключительно за счет натурального я, нет это понятно просто как решается вопрос вот, то, чтобы... В разных хаседудах есть проблемы с перекрестными браками, с этими, с РФ, наследственностью всякой передающейся. Как они решают, если они стартовали из какого-то минимального? И как, как они решают проблемы с современной медициной? В Израиле религиозно решают проблемы с медициной за счет государства израиля, что есть кто-то, кто, -то, кто -то я могу сказать, я читал как они конкретно вот именно как раз вопрос этот я наверное, смогу ответить как они решают то есть у них в Америке они э, имеют дело естественно с, с врачами с страховыми компаниями но у них тоже называется коллективные договора то есть те кто обслуживает Алишей у них существенно меньшие взносы, несравнимо. Кто обслуживает. Да. О, что, что это? Не то, есть, то, то есть... Они получают меньшую сумму человека, это тоже что вы харидим. Когда да? много детей, то врачу это выгодно. Когда да. мало пожилых людей, много детей, то, есть, то врачу Там это особенность за... еще такая, что поскольку коллективный, скажем так, весь коллектив как бы отвечает за, за платежи. Угу. Что они будут. Да. Ну, это, это было типично для, для протестантских общин, насколько я помню. Собственно, Макс Вебер начинает свою книгу с того, что какой-то протестант приходит к врачу и говорит, что он молится в такой-то церкви, и врач не может понять, причем чем тут это, ну, какое-то имеет отношение к болезни, какой-то знакомый ему говорит, это значит, что община в самом плохом случае есть, гарантирует плату за лечение. Да. Если вы помните, это, собственно, начало вебера ну, да. протестантской этики и дух капитализма. Да -да. И uh, вот, поэтому в итоге они платят несравнимо меньший uh, взнос при премиум, то, сравни... то есть несравнимо меньше у них взносы, чем uh, и премиум по сравнению с тем, что uh, с, скажем, с другим с, с, с, с окружающим населением. А как у них экономика? счет чего существует Сельское хозяйство. И это настолько... Ну, во всяком случае, достаточно, чтобы они жили, вот, увеличились население. И... А, наверное, у них еще все-таки довольно ограниченное потребление. У них нет элементов престижного потребления. У них нет, да, да, да, нет, у них нет, этого нет. Этих дорогих моделей, этих айфонов, ну, условно. Да общем, у них не только iPhone, Насколько я знаю, у них нет по-моему, частных автомобилей тоже. Не, я имею в виду, я, это, я имел в виду в iPhone включил все элементы престижного потребления. Ну. У них просто нету современной техники, так я понимаю. А, да? да, у них нет современной техники. Вот. Но это вот просто-напросто я к чему я... Почему я просто привел этот пример, что… Me, очень, очень важно, вы, вы, вы, только одну, се... одну секундочку, Александр, извините, пожалуйста, потому что я сегодня об этом читаю целый день. Я читаю о Голландии 15-14 века, как в сельских общинах, экономика росла. И вы, и вы, они же из Голландии, да? Но они, да, да, понятно, да. более поздний период. Но на да. них можно научиться, а чего там они делают, да? Там ткань или что-нибудь еще по своей технологии, да? Да. Или, или все-таки покупают? Нет, насколько я знаю, они, по-моему, очень резко ограничиваются в современной технологии. То есть они полностью и, и, и, и, и еду, и одежду себе сами производят. О, так, так. холст, лен эти дырки э, закрыть. шерсть, насколько я помню да, да, да. вот э, лен и шерсть, они научились делать лучше, чем окружающие народы вот там уже был какой-то прорыв технологий, вот в те годы там в 1400-х 500 -х годах ну ладно, извините, на секунду только. Ну, это друг, потом мы да, потом будет извините, это вот отдельная история, да. Да, да, да, вот. да извините. Вот, но я к чему основной, основной пункт, что, грубо говоря, у них э, происходит, похоже, что вот естественный отбор, я сказал то, что процент от падения у них упал вдвое по сравнению с тем, что было даже еще пару поколений назад я думаю, что вот аналогичный процесс происходит среди людьми хотя, говорю, никаких данных по их, по этому поводу у меня нет. У меня тоже, к сожалению. Вот. Да, ну, очень, но очень сведения, что Раф Шварц говорит нам, что порядка 5%. Ну, может быть. Пессимистично скажу, может быть, 10%. Раньше, насколько могу понять, был существенно больше процент. Очень. Сравниваешь. у харидимного мира или у Амиш? Нет, у, у харидимного мира. И, и благодаря тому, что вот, ну, по крайней мере литовские, они в Ешиве это то, что Александр говорит. Mm -hmm. Они вот в этой социальной среде проходят их вся жизнь, да? Да. И в семье и в очень такой хорошо структурированной среде. И она mm -hmm. не оставляет А во внешний мир они даже на два года не выходят. Нет, я думаю, что если они будут на, на два года внешний мир, в общем-то, это будет намного больше. Результат да? будет другой. Да. Ну, а, а вот, ну, да, конечно, даже те, кто в Нахальхариде, это те, кто они уже по, по пути внаружу, многие из них были еще до, до того, как туда пришли, да? Обычно, На самом деле, очень интересно, почему у Амеши такой э, низкий процент того, что называется, нешера. Вот Единый. я думаю, что один процент – это естественный отбор. Вот те, кто не вписывался, не вписывался, то есть, ну, говоря, вот спектр поведения, угу крайности, они с самого начала не отпадали, оставались те, кто более вписан. то есть тех и тех, которые если здесь на, на те черты, которые э, ну, более комфортабельны именно вот в этом, в этом окружении, вот, в этой, именно в этой общине. Вот. А, ну, на Хальхаридзи, в общем-то, это понятно, что это те, кто в значительной степени, те, кто уже не вписывается, и чтобы как-то их вот удержать не знаю не, не понимаю я просто а, я что-то непонятное сказал нет нет я, я, нет это мои собственные извините это я себе поднос а, Подождите, я, я... я пропустил цифру. У Амишей какой процент отходит сегодня из 15-20? А где-то поколение, поколение 2 назад это было где-то 30-40. Через. Yep. Молодой человек в Америке сегодня не может купить себе квартиру. А раньше? Мог. Ну, на самом деле, смотря где, в тех местах медианного достатка да везде дорого. В любых местах сейчас дорого ванили. молодых людей, суды, необходимость возвращать суду на образование, на как он называется. А какие школы у них, Александр или Амаран? Александр, да, как самое они? важное, школа и детские сады, какие у них? А, Исключительно, то есть в случае, традиционные полностью. Они математику учат? Ну, скажем так. Ну, в Голландии учились, они из Голландии, да, должны учиться? Да, учились, ну, то есть вот тот уровень, который тогда был, вот этот уровень математики, то есть базовый. Хорош. Сколько лет? У них 12 лет? А в Америке обязательно, наверное, 12 лет, да? Как-то они в данном... данном случае, да, да, да, Вот это, этот вопрос я просто не, не знаю, то есть как они обошли, но в вообще там существует это самое, вот, домашнее образование и все. Такая возможность. То есть, видимо, видимо, каким-то образом они, они вписались в эту систему. То есть там, нет, нет они действительно должны очень много знать там, кузнецы, да, э, металл, я не знаю, руду они вряд ли забывают. Нет, ну ткачи должны быть. Это тоже достаточно высокого уровня инженерной работы, нет? Ну да. Кузнецы насколько... это более сложно. Вы имеете в виду, Арен, что они делают свои ткацкие станки сами. Я, я думаю, что знаю. да. А, а, извиняюсь, а кто для них будет делать? А. Если они, ой, вот это, вот эти, детали, было бы здорово погрузиться, вы бы поняли действительно историю Голландии. Ну, смотрите, значит, скажем так, их сейчас 300 тысяч, но если этих тысяч, в принципе, можно уже найти полностью, вот, грубо говоря, весь цикл, то, что нужно, все продукты. Да, да, вот сейчас им легче, чем было, когда их было мало, но все равно, не, ну... Вы же не скажите, что они добывают руду и у них доменная печь, хотя все возможно В Китае было, да, Александр, я, я, я прошу прощения, вот тут там, мне Википедия, я не русская э, говорит, что по этническому происхождению это э, свин, свинглисты да, из Швейцарии, и родом из из. Если, если они не все перепутали, и родом из Ильзаса, а не из Голландии. Такой, ну, то есть, Ильзас действительно ближе к Швейцарии, а не к, не к Голландии. Ну да, это, в общем-то, это раньше, это... Э, так... Э, ну да, в Германии, да? Да, это, нет, то есть нет, это нет. Германия, это вполне может быть. потому Они что... не могли все перепутать, то есть Википедия это не, не история. ну не, да, Все равно и, там люди это, поправляются это, с явной как, как, бы, как бы желательно, я, я честно говоря, ну, проверить это. Да, Вот смотрите, вот да, англи, английская уже статья, что традиционные христианские из швейцарской Германии, то что наоборот германской швейцарии и заских баптистских групп. Понял. Я не помню, где они там связали с и цви, цви, цви, цви, цви. А, я могу сказать, от, я могу сказать от, от, от, от, откуда это считается, потому что, то есть, я могу сказать, почему Голландия? Это сейчас я сейчас я вспомнил. Дело в том, что это у них так называемая группа, называется Пенсильвания Дач. А, вот. Но реально это потом возникает искажение, поскольку это было не дач, а дочь. А, понятно. Вот, вот отсюда, понятно. вот отсюда возникла эта путаница, что они связаны с Голландией. А, mm -hmm. понятно. Вот. А ним, у них есть кто-нибудь, кто отвечает за контакт с внешним миром? По-моему, да, у них есть. А вот интересно, может, у них и есть сайт, где они о себе пишут? Вот, по-моему, по нет, по-моему, у них нету. А про, про них же, ну то есть как бы по мотивам их вроде бы, э, кстати, вот тут какое-то решение Верховного Суда США про, там, про их образование 1972 года, однако, да, да. Э, э, надо посмотреть, то есть хорошо бы с кем-нибудь из них со. Э, создать да. какую-то да, да, ну, ну, посмотреть потом. еще на их среднюю продолжительность жизни, потому что она должна быть неплохой, имеет доступ к медицине. Имеет я, я могу сказать, значит, кому-то... продолжительность жизни. Да. Вот. Они, кстати, не употребляют, ну, не табак, это понятно, но алкоголь они тоже не употребляют. Что? Эти алкогольные виски. Да. Life expectancy. А что употребляют? Мы ну, все остальное, то есть они не... А? Вот. Это... А... Что вы видите их среднюю продолжительность. Да, они там в жизни, да, у них примерно такая же, как в среднем по Америке. По Америке. А, Статья английская Википедия, они, она адекватная, Александр? более-менее, более, -менее, более -менее. А вы видите число их средней продолжительности жизни перед вами или нет? <связь> так, сейчас скажу точно, вот не настолько, не настолько это самое. То есть сейчас, вот у них у них сравнимо, да, но у них, помимо всего прочего, несравнимо лучшее лучше здоровье в, в более в пожилом возрасте. Mm -hmm. Вот. В среднем, да, вот измерили, как они это самое, только, только 4% из них это самое. У них, у них повышенный вес. А, о, это адвокаты а, людей с повышенным весом. Мне надо их срочно изучить. Вот. А в Америке 36% в среднем. Я, я, я, а, у них 4% с, с повышенным весом, да? да а в, в среднем в Америке 36% людей. Это, это их профессия. Вот, э, вы, вы знаете, это не, не только повышенный вес. В Америке есть удивительный феномен людей-слонов. Их в Америке намного больше, чем в других странах. Вот если среди да. них люди-слоны, откуда они да. да. И у них эта самая физическая активность у них в среднем, чем в шесть раз больше, чем вот в среднем. Ну да, понятно. А, Когда по, по, по, по, по 12 странам. На, да. на, на лошадях все сделать, спахать и посеять и убрать, и смолотить, и смолоть. Наверное, mm. эти ветряные мельницы, я бы говорю. Смолотить мне так, такими бьют вот. такими палками на болтах. Нет, я сказал смолоть, не смолотить. А, а смолоть. Да. Мелют, мелют э, да. Вот. А их вообще население всего было 200, 200 семей, которые в 18 веке эмигрировали. Ну, вот сейчас их 318 тысяч. Это очень интересно. Это для многих антропологических наук просто золотое. Я думаю, в Америке надо издать особый закон об их охране. Напишите туда, в Сенат или куда. Потому что это ценность человечества. Нет, это без шуток. Это большая ценность человечества. Так же, как и израильская харидивная община. Еврейская, израильская. Ну да, но, но, к сожалению, израильская харидивная община по исследованиям сравним меньше, чем Амеш. В этом плане. Да. Ну, вот их надо больше исследовать. Вот моя мечта... Это сравнительное медицинское, в частности, сравнение бнейбрака и Северного Тель-Авива, потому что и там и там большой процент ашкиназов, и там и там высокая средняя продолжительность жизни, а образ жизни абсолютно разный. Я думаю, что там будет вполне сопоставимо. Там... Ну да, и по болезням и по всему. Я, я вам скажу, для Израиля это это просто жемчужина. Это ну, Даже нельзя сказать, какой клад для медицинских исследований. Потому что есть две группы, которые имеют доступ почти к одинаковой медицине да? и очень отличаются по характеристикам жизни. Можно очень много знаний извлечь, особенно сегодня, из массовых этих больших данных. Да? Можно mm -hmm. просто вот заложить в компьютер данные здоровье всего жителей Бдейбрака и телевизионного телевизора и просто извлечь новое знание из этого. Ну вот. И, то есть, то, интересно, кто-нибудь из вас знает, э, инвалиды подпадают под корону, чаще там заражаются или умирают, это неизвестно, да? потому что про харидин говорят, это легенда, я никак не могу это понять, если расскажете, я бы понял. Что, что, какую фразу про харидин? про Харидим связи с короной, что там происходит и связи даже Подскажите, с. Скажите слово, я пропустил. А, я имею в виду, есть ли процент попадания под корону у Харидима определенный выше или ниже, чем, скажем, в этом же северном телевидении? У, у Харидима высокий процент, но говорят, что как раз количество те, тяжелых случаев не выше, чем по Израилю, потому что процент пожилых людей намного ниже. Процент молодежи выше. Ну, тоже же самое. Ну, да. Ну, Аран правильно сказал, потому что из в которых в Африке, там процент пожилых людей ниже по другим причинам. Да, Александр, да, их съедает, да. Александр, у меня вопрос просто в процессе обсуждения высказал. Вот есть Словно говоря, пожилые люди в Нью-Йорке, предположим, американская статистика просто лучше всех. И ну Там да. просто куча разных сетов можно, можно собрать. Пожилые люди более высокого достатка в Америке. Как на них родилась корона в Штатах? Есть какие-то, да, ну, то есть, то есть, понятно, да, два сета, то есть, э, э, с более высоким уровнем жизни, предположим, выше, там, в два раза медианы, предположим, и ниже. Есть какие-то данные такого типа? Mm -hmm. То есть, понятен вопрос, почему yeah, я задаю... То есть, насколько я знаю, у них, по-моему, у них меньше. Вот. Но и надо забывать, в Америке очень высокий процент. Те, кто э, вот, вас интересует, те, кто умерли от короны, или те, кто заболели короной. И черт его знает. Я не знаю, какой. Что, что тут лучше брать, что тут показать? Нет, кто заболели, вообще это мало Знаешь, Ну да, кто те, кто заболели, те, кто, да. Дело в том, что там в Нью-Йорке попадает низкого достатка попадают те, кто умерли в домах престарелых. Да. Это дело в, в том, это... что в Нью-Йорке это было совершенно ужасная вещь. Сделали. То есть, в начале те, кто... людей, которых, которые были болели, болели коронавирусом, отправляли в дома престарелых. Uh -huh. Это... То есть, это, это совершенно было совершенно жутко. То есть в реально действующие или в новые организовывали или отсылали в реально действующие. В реально действующие. Вау, вау, вау. понятно. А как, а как они? Ну, все-таки какой-то мотив был. Это не, не, невозможно просто, наверное, все-таки какая-то то. А мотив, жизнь, нет, мы мотив не... особо не было Распоряжение губернатора, мэра так далее. А куда, грубо говоря? Самое простое отправить туда. Вот и все. Ну, может, они надеялись, что там какую-то зону выделяли закрытую. внутри. Я тоже. не знаю, на что они надеялись, но грубо, грубо а, говоря, сказать, же... куда девать? там так иначе кто-то Я, за... не... кто Я будет всегда, смотреть, и Я всегда это внутренний такой контролер. Люди иногда бывают не, не умные, но полные придурки и злодеи все-таки не так часто встречаются. Нет, ну, губернатор Нью-Йорка как раз относится к довольно редким придуркам, насколько я помню. Ну, Он да. организовывал китайский Новый год, по-моему, масса. Да да, да да да В, в Нью-Йорке. Как раз в начале попал на начало заболевания. Э -э и при при призывал посещать китайские рестораны. Не, ну, то есть, не из китайских ресторанов, пришла зараза, но просто сама по себе идея показывает уры. То есть в некоторых моментах вот, по степени идиотизма вот, э, вот по-моему этот человек э, по, стремительно приближается вот, к советской бюрократии Брежневского типа. Есть, такой, ну, у тех, кто парад, парад устраивал после Чернобыля, предположим, да? не не лично Чечербицкий, а кто-то там. Да, понятно. То есть, ну, там Усипу, да? Ну, да. Ну, я не говорю, что он сам принимал решение, но команда его, которая предлагает ему решение, она вот из Ну, хорошо. Это важную тему да. как э, социальный уровень. Так что, Александра еще какие-то... Амиши, Амиша, действительно, нам надо да, их в на, на, круг и, наших и, социальных на, на, обслуживающих... Наш да? Как креативные общины в этой браке. Да. Я сейчас вам принесу, покажу книжку про японские садики, может кого-то заинтересует. Секунду. Да. Так интересно, у Амбиши в школе они учатся или в семьях или что? Куда они деваются? А куда они девают слабых детей с повышенным интеллектуальным развитием, если такое есть? Ну, как, как они отбирают? Ну, есть какая-то э э разделение, селекция детей, которые там, физически в э э состоянии вести, насколько я понимаю, сельская работа требует достаточно серьезной нагрузки и, предположим, слабый ребенок. То есть, как что с ним потом? Как Совсем его... недавняя книга, всего 87-го года «Прогресс». Вот такая вот ну, да. детский сад, сад в Японии. Японии ну да это это эпоха села до там села разные до очень короткие такие очерки очень это не его книга это эпоха дети, села до пчел и так далее, и так далее. Да? у меня совместилась рон японский сад и я, я не расслышал просто, я решил, что это <соторит> так О японских <соторит> садах, о том, Садах, <соторит> когда... <соторит> каменных садах, да. Да-да-да, <соторит> <соторит> сад тринадцати камней. Прекрасно, да-да. Это я в Ницце почти был в таком да. каменном саду. Нет, это детский сад япония называется. Но, <соторит> детский сад. Но вы нам да, рассказали, да, про их комбинезончики и так далее. Да, да, нет, я просто... Не успел напомнить себе еще, но такая очень приятная книга, потому что она э, краткими очерками, очень ярко как раз, и глубоко показывает вот эту вот вот специфику в любой ситуации. От года, по-моему, от года, сейчас, да, от года, ну да, тут от года, и они всякие такие очерки, конкретные совершенно. Вот. Тогда, это было тогда, когда японцы очень были популярны у нас везде ясли все что хотите да, навыки общения совместной деятельности группового сознания это у них в крови я помню что самый помните этот э, Овчинников, да ветка да, да он две да, да. прекрасные книги написал, к слову франк я понял. Да? так а меня больше всего волновало как ему дается вот, и мешать друг другу где-нибудь на пляже, там маленьком, там и так мало места. Так они могли сидеть спокойно большими семьями, но не мешать друг другу, хотя расстояние ну там метр два-три. Это было очень для меня тогда важно почувствовать. Очень интересно. Кстати. И что там? подождите, дайте нам элемент информации. Так что, какое качество позволило им не мешать друг другу? Во-первых, концентрация на семье, на своей, так сказать, они, ну, самое для них интересное было это удерживать семью. А с другой стороны, особый вид уважения к другому, вот к рядом находящимся. Они как бы, и как, помните в этом самом, как же, ой, в этом фильме, когда японцы входят в лифт, а армянины и и с кем он там был, и с грузином, а, ехали что, в, го... а... в лифте. Чита Грита. Можете... Это, в да, фигу... Чита Грита, вот-вот. <с> и, а, и там пропущены кадры есть. Мимино, Мимино. Да, Мимино. Когда э, это вырезали почему-то, когда эти два, значит, грузины и, и армянин в лифте спускаются, туда заходит японцев кучка. Ну, примерно э, я, Я не понял. знаю, там сколько их было. 4, 5, 6, 7. Одинаковые, как, как картинки, да? куколки. И вот эти японцы выходят из лифта, и говорят другому: и как эти русские похожи друг на друга? Там пригрузили Армении. Их, их умение, вот этой толеранции. А, а, а вас, смотрите, есть еще. Другой пример, вот Аарону он ближе, хотя не знаю, находился ли внутри, как еврейские молодые люди учатся в Ешиве когда их 100 человек в зале, они громко кричат, они евротами учатся, да, друг с другом. И как мне объясняли, что они должны, когда хорошо обсуждают какой-то раздел, место в Талвуде, они они должны громко говорить и размахивать руками. Да, это раз, не, да. не общепринятое мнение. Ну, по крайней мере, ты... в определенном кругу. Да, Меня это, да, это дико раздражает. Я, я хочу на, на это, просто на это. А и, и они, вы... Их Конечно. много, их много в этом большом зале, тем не менее атмосфера, вот как, какую-то такую устойчивость они... Воз... По-моему, я все-таки, вы, вы знаете, мне доводилось, я уверен, что я Арам доводилось быть в таких местах, да? Ну, я пытался... Я не скажу, что вам было легко, но вы видели, как говорится. Я видел, сюда. я видел. -то. Вот для того, чтобы показать своему сыну, 13-летнему, как люди учатся, ну, на мой взгляд, это более правильно, я привати... привел его в университетскую библиотеку. Ну в, библиотек... ну, в смысле, не университетскую, а в библиотеку. А вот я не уверен. Вот это абсолютное сравнение более правильное. Оно сложное. Оно сложное. Когда люди настолько могут концентрироваться друг на друге. Может быть. Я полагаюсь на Вильямского даона, который не кричал. Кто-то кричит, кто-то нет. То есть школа Мусара, Раустеннис, она самосовершенствует, она как раз не очень хорошо относится, относится к тому, что люди кричат во время сушении... Скажите, а, -а у Лайтмена вы бывали когда-нибудь? Я знал, близко знал человека, который учился у него, Но учился очень давно. Очень а, немножко плохо вас слышно, чуть микрофон Я знал человека, который был близок к Лайдману. Да. И это было очень давно. Это очень давно. Совсем. Давно. Больше 20 лет назад. Больше 20 лет назад. А, ну видите, как мы перескочили. Я просто хотел сказать, что много людей могут находиться в одном помещении совершенно в другой форме и тем не менее быть счастливы и очень творческая атмосфера. Может быть. Вы знаете, есть такой. Сейчас. Тихо. Есть такой анекдот о том, что. Арона пора спать, Михаил. Все, все, все. Так что Арона надо, Арона надо опять Мы всех Арона положим спать, режим. Арона режим, да, Арона режим мы его отправим. Я просто как экскурсовод около Ниагарского водопада говорит группе туристов. Ниагарский водопад, крупнейший водопад в мире, его шум падающей воды, сколько-то какие-то чудовищные объемы, называют падающий с высоты такой-то и такой-то, слышно на расстоянии 5 миль от воронки водопада, и мы тоже сможем услышать этот шум, когда группа туристов из Израиля отойдет подальше. Я прошу прощения, жена. на сегодняшний нас день сегодня рождения. Мы да, да, нас я лежим. Жена. Покушали и, и лежим. И лежим да, вот так. Да, да. Поели и лежим. А, прошу да, прощения. Да, Пришлите нет, мне, пожалуйста. Да, Приходите да, в пятницу в 10 утра. Ну, это перед сухом, конечно, можно. Да, да, да. да это, ну, кто хочет Надо все, ставить все, энергию на пятницу, потому что... Мы вас забросаем вопросами. Это да. я, я буду очень рад. Здорово. Я, кстати, очень не люблю, когда лектора ожидают, что он говорит там час подряд. Так, так вы выберете манеру. Вы там можете выбрать манеру, как вам а, захочется. Хорошо. Там обычно делается полтора часа типа. Ну, я а знаю, я Ужас. Я так ряд ли Я выдержу минут 15. 20. Я два раза докладывал, два раза не выдержал. Стал, стал бросать доски на пол. А вы, вы участвовали как слушатель или как... Лектор? Нет, как, э, как лектор. Но, как докладчик, да? А да, как докладчик. Но ну а и тоже... что, Ва ваше право остановиться, сказать вот какие... Да нет, вопросы. я им предложил сделать... Такое, как кафе, знаете, чтобы люди сидели за столиками круглыми и да. выполняли какие-то мои задачки интересные, чтобы тут на месте все проверялось. Но они почему-то не пошли на это, а потом сказали, почему ты не надавил, надо было сделать такие группы. Ну да. Что вы имеете в виду, если вы хотите как-то это все весело организовать, то вы можете. Ну да, они стеснялись, они ждали, чтобы вы большую настойчивость проявить. Да, да, да. Да нет, там всегда есть свои боязни. Что не дай Бог, не хватит места, не дай Бог, что-то еще. Все, все начальство одинаково. Вы знаете что, мне кажется тоже режим Да, -а -а, по... И у меня режим. тоже режим, Александру докладчику У нас докладчику не дали слов. Нет, докладчик кое-что успел. Да, чуть-чуть это самое. Александр, вы хоть скажите хоть, в заключение заключительное скажите. слово так заключительное. вот что, то есть, с моей точки зрения, что вот этот вот этот в принципе этот механизм определенные вещи механизма по идее нужно распространить на вот, так сказать из то, то, что успешно дел, то, что успешно делается в кредитных детских садах, постоянно другое население. То есть, какие элементы можно, с моей точки зрения, взять? То есть совершенно очевидно, последнее, то есть, а именно отбор. Грубо говоря, чтобы воспитателями были не те, кто никуда больше не устроиться не может, а, в общем, те, кто подходит для этой работы. И получается, да. что и прием, и прием даже в пединституты должен основываться на том, получил ли человек репутацию в каком-то месте. Это, это очень сложно, это такая общая тема, да? Это общая тема, это так, но я считаю, что это достаточно это крайне важно. А поскольку... как? Это тогда институт перенервожатых надо... Одну минуту. Таким образом, каким образом, что провела Финляндия, например, да, да. Вот те, те меры, которые они сделали, что у них в итоге идут в преподавании лучше, да. как они знают, что, что они лучше. Да. Нет, нет, так известно, что кто, кто, кто именно идет. Кто, кто именно идет преподаватели? По сравнению с тем, что они тоже они начинали тоже, у них изначально эта система не было. Еще, это мы не рассматриваемся. Хорошо, систему. когда идут. Просто талантливые, но еще лучше, когда идут те, кто уже, э, уже поработали с детьми и почувствовали, что у них это получается. А как, в Финляндии есть этот механизм или, или нет? Что будущие учащиеся пединститутов до этого уже знали, что он уже поработал с детьми у него хорошо получается. Ну, сначала там эти зарплаты подняли и престиж сильно. А потом Теперь... уже смотрели, что получится. Это тоже тема есть, но я сейчас другую поднимаю. Потому что знать человеку, что он умеет обучать, это, это, это должна быть очень сильная детская... Вот опять мы приходим к Академии Хана, потому что если там будут вот эти разновозрастные классы, и у старших детей будет большая практика обучать младших, они, они и окружающие будут хорошо знать, тех, кто более способен обучать. Они там очень хороший будут отбор проходить. Сам отбор В какой-то степени это нужно распространить, то есть в данном случае, то, что сказали, вот в Академии Хана, это на второй элемент, а именно на окружение детей. То есть если они будут окружены детьми, которые точно так же хотят заниматься, все. Да, да. Да. Это может в какой-то степени то есть создать именно ту, э, ту атмосферу, которая тоже будет способствовать именно хоро, э, довольно хорошим результатам. Ну, а, вот, от, вот, отличная мысль. И вот тут вот, ворона а... мы можем подключить. А как спортивная секция образуется? Вот пришел новый человек, будущий тренер. Он отберет сначала небольшое количество ребят, которые вдохновлены, да? да? Потом новые ребята будут приходить туда, и там эта атмосфера их уже будет раскручивать, да? Да, да есть, есть практика Советского Союза, очень простая. Это массовость, больше ничего не надо было. И отбрасывали, отбрасывали нещадно тех, кто слабее, остаются те, кто самые сильные. Просто естественный отбор. Когда уже в спорт не стали идти, как карьеру, как и спорт не стал привлекать людей, как единственный способ чего-то достичь или даже поехать на границу и так далее, и так далее, то умные уже не пошли в спорт. Самые умные, они стали уже где-то оседать либо на других видах спорта, либо на каких-то других деятельностях. И тогда уже у тренера наоборот появилась ситуация самая тяжелая, то что он работает кто есть. И он не имеет возможности даже набирать иногда самых лучших. То есть это очень интересно. Но тренер сам по себе это полезен. И он все равно будет делать. Либо из лучших, либо из не лучших. И он найдет способы, как это делать. Потому как что это... Иногда... Ему... Подождите. А, Арон, тут же возникла идея. Вот для тренера, для, для любого человека, который кружок хочет основать. Ему сначала надо найти несколько горящих, сделать маленькую группу. Ну, конечно. Это, а это потом постепенно это. по одному добавлять в нее новых ребят. Да, я вам скажу, как они называются, я вам говорил уже, но напомню. Это те ребята, которые называются плеймейкерами. Это те, вокруг конфигураторами такие. Это вокруг них возникает прелесть вот этого действия, это, это, это быть вместе и заниматься таким вместе этим занятием, и вот они делают то, что тренер даже сделать не может, потому что они на площадке, тренер не может выйти на площадку, скажем, а там этот плеймейкер есть. И вот если тренер находит, это великое счастье для тренера. Нет больше счастья для тренера в любой спортивной игре, даже в катании на льду, вот этих людей, которых мы называем плеймейкерами, которые чего-то понимают, что я знаю, что я делаю, когда я это делаю. Вот такой принцип. Я знаю, что я делаю, когда я это делаю. Вот, когда есть такой, хотя бы один-два, и в России, скажем, мы потерялись эти разводящие плеймейкеры, и стали закупать за границей, и весь российский баскетбол упал, и ни одна сборная больше ничего сделать То есть, не сможет. Умный менеджер команды знает, кого надо в первую очередь покупать. Да. Все, да. Все я. Все я. я... Я, наверное, должен откланяться. Могу зум оставить, если вы вдвоем еще хотите. Нет, мы уже тоже откланиваемся. Что... Да. Мы отползем. Вы откланиваетесь, да. а мы будем отползать. А вы Спасибо, да. спасибо всем огромное. Большое okay. удовольствие. Большое удовольствие. Спасибо большое. Пока-пока. Счастливо.